Но бывает обстоятельство, которое не позволяет работать принципу при прочих равных. Это обстоятельство называется мультиколиниарностью. То есть связь между предикторами. Проверим, есть ли у нас между предикторами линейная связь. Для этого снова иду в SPSS и запускаю опцию Correlate. Переношу направо интересующие меня предикторы, весь набор, и запускаю, запускаю через синтакс. Вижу, что по большей части у меня маленькие значения, хоть и значимые, переношу в Excel, чтобы было удобнее сориентироваться. Я подсвечу значения, которые достаточно большие. Сначала я фильтрую и затем выбрав сами значения, прошу сделать условное форматирование правил выделения ячеек больше больше 0 5 поставлю то есть связь выше умеренный в моем случае она отсутствует но есть значение близко к 0 5 0 465 это линейная связь, положительная причем между удовлетворенностью работой и удовлетворенностью баланса между работой и другими сферами жизни. Чтобы иметь возможность интерпретировать коэффициенты, соответствующие этим коррелирующим предикторам, нам придется выполнить одну из альтернатив. Одна альтернатива состоит в том, чтобы провести факторизацию, то есть группировку коррелирующих переменных. Другая альтернатива состоит в том, что построить вспомогательную регрессию. У нас коррелирующих переменных немного, поэтому здесь можно сделать вспомогательную регрессию. Я подсветил коррелирующие переменные, что важно, что этот коэффициент не потому что еще опосредующее влияние